Добро пожаловать на наш форсаж. Вы поймете, что сделали правильный выбор, продвигаясь по системе и выполняя рекомендации. Итак, что доступно для вас уже прямо сейчас? Над видео поверх картинки с часами вы видите, что осталось менее 10 минут, чтобы успеть получить доступ к эксклюзивной аудиозаписи. Для этого вам нужно ввести свой скайп и нажать кнопку «ОК». Второго шанса не будет. Чуть выше слева в меню – Контакты вашего куратора для связи. Но самое главное, нажмите на кнопку «Запросить доступ к бизнес-модели». Срочно свяжитесь с куратором в скайпе, и после короткой беседы он откроет вам доступ. Смело жмите кнопку и действуйте, у вас все получится.